В этом видео вы увидите реальный пассивный заработок в интернете в 2023 году. На данной схеме заработка можно зарабатывать как с вложениями, так и без вложений. С вложениями мы будем инвестировать свои личные деньги, а без вложений можно зарабатывать с помощью партнерской программы. Если вы хотите зарабатывать и иметь пассивный доход в 2023 году и получать на свои кошельки и на карту такие же суммы и даже больше, то обязательно досмотрите данный вид заработка до конца. Желаю всем приятного просмотра! Всем привет! Вы находитесь на канале «Как заработать в интернете» и с вами, как всегда, Майами. Сегодня у нас на обзоре новый инвестиционный проект для реального заработка денег в интернете в 2023 году инвестиционный проект под названием «Банк Мастер». Сайт совершенно новый, он стартовал сегодня пару часов назад. На этом сайте мы можем зарабатывать реальные деньги и выводить их на любую платежную систему. Зарабатывать деньги с вложениями мы можем на инвестициях от 130% до 400% за 96 часов. Начисление прибыли каждый час. То есть, если вы инвестируете деньги, то через час вы можете сделать уже первый вывод денег. Также можно зарабатывать деньги без вложений на партнерской программе. Партнерская программа 3 уровня в глубину – 15%, 3% и 1%. Также вы можете воспользоваться моим видео, вы можете скачать мое видео и залить его себе на канал. Друзья, участников на данный момент 137 человек, проинвестировано более 80 тысяч рублей и выплачено 651 рубль. зарабатывать без вложений мы будем на реферальной программе реферальная программа три уровня в глубину 15 процентов 3 процента и один процент Зарабатывать с вложениями мы будем на 9 тарифных планах от 130% до 400%. Начисление прибыли каждый час. Минимальная сумма вклада 100 рублей. Также с калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход. К примеру, сегодня я буду инвестировать 10 тысяч рублей. Моя прибыль составит 25 тысяч рублей. Чистая прибыль 15 тысяч рублей. Также существует живая статистика, последние пополнения и последние выплат. Выплат еще совершенно мало, так как проект совершенно новый. Но сейчас давайте я перейду в свой личный кабинет, чтобы создать свой первый депозит. Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. Как мы видим, в этот проект я уже стала приглашать рефералов. Рефералов на данный момент у меня 110 человек активных 7 также уже я заработала первую прибыль 1585 рублей. но ну, и а сейчас давайте я создам свой первый депозит Захожу я на тарифный план VIP. то есть 250 начисления прибыли каждый час, платежную систему я выбираю карты, сумма вклада 10 тысяч рублей. Друзья, сейчас я переведу 11 100 рублей на этот банковский счет, и мы с вами продолжим. Ну вот, друзья, свой баланс на 10 000 рублей я пополнила. Давайте я перейду в свои депозиты. Как мы видим, мой первый депозит на 10 000 рублей успешно создан. Но сейчас давайте мы с вами проверим проект на платежеспособность. У меня уже есть первые реферальные начисления 1585 рублей, и сейчас я их выведу. Платежную систему я выбираю карты. Сумма для выплаты 1585 рублей. Выплата успешно заказана. Сейчас я подожду обработки администратором. Друзья, статус у моей заявки успешно. Сейчас я дождусь, когда деньги поступят на мой счет и я приложу квитанцию с выплатой в видео. Друзья, деньги мне уже поступили. Вы можете видеть мою квитанцию с выплатой. Но на этом я с вами прощаюсь. Так что не упустите возможность заработать вместе со мной в этом новом мощном проекте. Желаю всем удачи. Всем пока.